Привет ребята, добро пожаловать на канал, в этом видео покажу вам свою сделку на пробой уровня, будет всего лишь одна сделка в данном видеоролике, хотелось бы показать конечно намного больше, поделиться какими-то интересными ситуациями, но рынок в последнее время довольно-таки хорошенько пилит, вроде есть монеты, которые хорошо растут, хорошо пампятся, но каких-то точек входа прям по моей торговой системе нету, поэтому и сделок в последнее время очень мало. Давайте не будем болтать, сразу перейдем к делу, монета ENS. сразу скажу то, что что эту монету нежелательно торговать вообще на пробой уровня, но опять же повторюсь, было очень скучно на рынке, вот прям вообще нечего торговать, я думаю, ну хоть что-то надо уже торгануть. Как вы видите, я уже поставил свои отложенные заявки на отметку 13 долларов 48 центов, и там же вместе со мной тоже вероятно кто-то поставил свои отложенные заявки. Уровень по факту хороший, то есть технически картина смотрится очень красиво, очень хорошо, но опять же для пробоя здесь не хватает несколько факторов, и нету Каких-то хороших объемов В целом рынок ходит за биткоином Если у нас рынок ходит за биткоином То такое лучше не торговать Лучше находить те монеты, которые как-то двигаются Не похоже, как двигается биткоин И Здесь стоят мои отложенные заявки В этот момент у нас подскочили объемы По сравнению с теми объемами, которые здесь у нас проходили А они проходили здесь очень маленькие На самом деле Сейчас эти объемы подскочили Я понимаю то, что лезть со своими 15 тысячами Которые я сюда поставил Но максимально как бы страшновато, потому что если я даже буду выходить по рынку, меня может очень жестко мазануть, но опять же блин, долгое время не было каких-либо ситуаций, я уже думаю, ну хоть что-то залезу хоть отработаю, хотя это опять же возможно неправильно, стоило даже и эту ситуацию не лезть, ну потому что по объемам она мне ну не подходила, лучше находить монеты, в которых торгуется в 5 минутке, ну как минимум 200-300 тысяч долларов, такое уже можно но опять же я вам советую искать монеты в которых проходящий объем за 5 минутку за последнюю 5 минутку больше 1 миллиона долларов тогда вообще круто там заходишь как бы стакан не сквозит, все максимально приятно. Здесь же ситуация смотрелась чисто хорошо технически, то что вот есть первый хай, есть второй хай два уровня максимально рядом опять же есть вот та самая проторговка только вот, опять же я повторюсь то что ENS у нас ходила за биткоином проходило все очень интересно, как вы видите лента здесь не особо такая активная, я думаю ну пускай отложки там стоят, посмотрим что будет. Здесь в моменте происходит такой вот Сильный удар, кто-то бросает по рынку большой объем, меня забирают в позицию, стоп-лосс ставлю системный, 0.2%, возможно чуть больше. Идет дальше движение, немного лента становится активнее, я вижу то, что лента вот пошла затухать, я скидываю позицию, сначала часть скинул, потом полностью остатки. Смотрите по ленте, по активности, активность здесь появилась в моменте, вот прям вообще быстро в моменте. Кто-то просто кинул по рынку, открылась моя заявка, заявки других ребят, выбило бы по стопу, ничего страшного, был бы просто системный стоп. Дальше пошли у нас покупки, лента в моменте затухает, смотрите, затухает она вот в этом вот моменте, можно было где-то вот здесь выходить с позы, я это чуть-чуть позже заметил, но в целом забрал хоть что-то, в целом отработал хорошо. Ситуация не самая лучшая, но опять же, хоть она и не самая лучшая, но отработана она хорошо, чисто по стакану, чисто по ленте, ну то есть в целом нормально. В Последнее время, говорю, сложновато, потому что, ну, просто нету ситуации. По дневнику трейдера эта ситуация выглядела вот так. Чистыми получилось всего лишь 67 долларов. Да, скальпера в последнее время немного курят в сторонке. Возможно, кто-то там на сборе волатильности как-то получается заработать. Я туда стараюсь не лезть, потому что, блин, там стопы бывают большие. Где-то ты там не вовремя зашел, где-то начинаешь лудить. Короче, вот это вот вся тема. А ЕНС мне по кайфу нормально, неплохо в целом. Сделка хорошая, не скажу, что прям кайфовая, но это хоть что-то похоже на те сделки, которые мне нравится отрабатывать. Больше не вижу смысла тут что-то тянуть, разжевывать. Если видео было для вас полезным, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Вот такое вот оно короткое получилось. Нет сделок, блин, нечего снимать. Если есть какие-то идеи, пишите, снимем по вашим идеям. Поэтому все зависит от вашей активности. Не забудьте поставить лайк, подписаться, если вы этого еще не сделали. Всем профита, всем удачи и всем пока.